Во вторник, 1 марта, начинается прием заявок на участие в программе грантов Дагуфпилского городского самоуправления «Импульс». Целью программы является поддержка молодых предпринимателей, реализация интересных, инновационных и долгосрочных бизнес-идей, а также создание в городе новых рабочих мест. Самоуправление реализует программу грантов «Импульс» 2014 года, а за этот период было поддержано 75 бизнес-идей. Несомненно, для самоуправления один из приоритетов является поддержка новых идей, интересных идей и создания новых рабочих мест. Именно поэтому в этом году, реализуя программу «Импульс», мы увидели возможность удвоить фактически финансирование по поддержке для каждого проекта. То есть самоуправление заинтересовано в интересных идеях, в инновациях создании рабочих мест в будущем и в рамках каждого проекта Юные предприниматели, основном молодые предприниматели смогут получить поддержку в размере до 10 тысяч евро. И поэтому сегодня очень важно всем обладателям хороших идей заявляться в данную, в данную программу «Импульс», получить от самоуправления поддержку и наконец-то реализовать те хорошие идеи, которые впоследствии помогут создать как новые кластеры для развития экономики, так и, в принципе, новые рабочие места для города. В этом году размер поддержки предоставляемой программы увеличен. Минимальный размер гранта составляет 5000 евро, а максимальный допустимый грант 10 тысяч евро. Ранее максимальная сумма составляла 7000. Интенсивность поддержки составляет до 75% от приемлемых затрат. Общий объем финансирования составляет 60 тысяч евро. Заявки на участие в программе грантов могут подавать зарегистрированные в Даугавпилсе коммерсанты и коммерческие общества, которым на момент заключения договора не более двух лет, а также физические лица, задекларированные в Даугавпилсе не менее одного года, которые обязуются учредить коммерческое сообщество или зарегистрировать статус индивидуального коммерсанта для реализации своей бизнес-идеи. Более подробная информация о программе опубликована на домашней странице самоуправления лв. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.